Всем привет, кисы и коты! Мяу! Добро пожаловать на мой канал! Да! Ха -ха -ха! Сегодня мы смотрим, знаете что? Лучшие пранки над друзьями! Ту! Но перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчетик удачи, который помог многим-многим-многим из вас. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будут вести всю неделю. Считаем! Три, два, один, ноль Все те, кто поставил лайки, удачи, отправляется к вам Пу. Ну а мы начинаем смотреть, что? Лучшие пранки над друзьями хо Ооо <свист> Школа-школа Лучшее место для пранков, я считаю Что ты задумал? Съел весь Эмммэндэмс Отдал пустую пачку Вот так вот Сейчас будет месть. Высыпаем весь Мэн съедаем. Угу. Клея туда, клея туда. Не надо клея в о -о, о о, Капец. А, а меня так не проведешь, потому что прежде чем что-то взять, куда-то запихать свою руку, я смотрю, что там. Прежде чем что-то съесть, я это нюхаю. Я коварна и хитра. Жизнь научила. Учитесь тоже. Все проверяют. Не надо еды в классе. Никакой. Ой, это настоящая драка за еду. Пошел вон. Ха, ха ха Что это? Зубик. Берем жвачку. Если жвачки нет, берем жвачку. Если жвачки нет, берем жвачку. Вырезаем зуб. Можно из хлеба. Блин, а где зубная фея? Я ее жду. Пожалуйста, пусть она прилетит. Черная изолента, черная-черная изолента отправилась в рот к бедному пацану. Проснись, у тебя выпал зуб. Что? А -а -а! Вы поверили в такое? Ну, что-то в этом есть. Если ты нифига не понимаешь, что это пранк для тебя. Что? Он чё пальцем запихнул ей туда в кружку? Да ты издеваешься. Коронавирус на дворе. Так, наливаем. Потом салфеточку. Что она сейчас сделала? Оо, хитро! Хитро, опасно, мокро! Та-да-да, -да, -да, да, да ран Сейчас он... Не надо, я тебя приготовила вот там Ну, я вижу, что кружка перевернута Он, конечно, не заметит на радостях Спасибо, это для меня Боже, бедный ковер Хорошо она его пранканула Явно он больше не будет ее доставать Подметаем конструктор ты задолбал разбрасывать, я тебе говорю. Ах, так. Что же можно предпринять, чтобы не было бардака? Посоветуй, пожалуйста, пожалуйста. Здесь я вот достала мне одну убираться. Я убираюсь, убираюсь, убираюсь, убираюсь. Никто этого больше не делает. Классная нога. И, ну, это от ботинка. Ну, типа, вставляют в ботинок. И... А, я поняла, она сейчас сделает типа так. Что капец, она так наступила, что... О -о -о, боже! Божечки, в моей ноге, он такой... Оп-оп, что? Можно было еще с головой то же самое провернуть, просто приклеить вот сюда вот. Типа... Оп, повертаю. Оп! Ну нет! Нет! Я не думаю, что он после этого начнет убираться. Если он лодер, то его не исправит даже нога. Так, так, так. Опять чистота, чистота. Что ты придумал? Кетчуп? В смысле? Она убирается, ты еще хочешь ее пранкануть? Ну, допустим. Она не убирается, и это ваш друг, которого нужно разыграть. Мы берем кетчуп. И? Как ты так себя мог проткнуть? Хитер наш майор. Блин, откуда такая фраза появилась в моей голове? Было же хитер наш бобер. А почему с майор? Ой. Так, вечеринка. Мы, короче, берем при двойной скотч, магнит, ставим. А! -а, -а, -а! Я знаю, знаю, знаю, еще один магнит. Опа-оп-оп, оп, оп. только как она узнает, как она узнает, что там они делают. Вот это интересно. Тогда тебе нужно перед собой поставить зеркало, чтобы увидеть манипуляции своего друга. Ну да, я бы тоже не поняла, как так стакан шевелится. Я бы точно не догадалась, что. Хотя нет, я бы догадалась. Я бы заглянула под стол по-любому. Я же любознательно. о сейчас что-то будет это офигенно это выглядит очень круто это визуалка конкретная конкретная визуалка я вам скажу давай давай давай опа о о для первого визуального эффекта, конечно же, это в первую секунду сразу же пугает. Но потом ты разберешься, я надеюсь. Надеюсь, твои друзья обойдутся без сердечных приступов. Вот это вот все нам не надо. Мы же хотим веселиться, а не убивать. Да? Я надеюсь. Hello. Hey. Что? Пожалуйста, пожалуйста. Бабье сердце растаяло тут же. Вот почему мы такие дуры? Надо быть умнее. Или не надо. Надо быть... Жестче, может. Или не надо. Нужно быть мягким, но стойким. а -ха -ха -ха -ха. Она еще и хитра до ужаса. Котик типа, говорит, с конейка за кофе, маманя. Сеструня. Он такой, ты. Он на точно после этого женится. <смех> Эй, что ты там забрался не делать? Ну-ка, брысь. Что? Покушать захотелось. А что у нас есть? Что у нас есть? Огурцы соленые, кукуруза, больше ничего. Так, короче, ее досталось, что он постоянно играет в компьютерные игры и не уделяет ей внимания. Сейчас давайте, девочки, смотрим, это важно. У нас сейчас туда залезет. Я думала, он туда залезет. Я бы залезла и так... -ам! Ну, это такое. От меня чисто. Буф! Блин, жалко попкорн, его нет. Мужика не жалко, попкорн жалко. меня так всегда попкорн хочу. Ща пойду возьмуся сырного. И сериал буду смотреть. Называется Тень и Кость. Посмотрите, кстати. Звездное небо. Как красиво. Чик? Что? Так. Что? Она хочет перепутать ему день с ночью. Ой-ой-ой-ой-ой. Попахивает абьюзом психологическим. Когда ты путаешь мозг человеку. Добренькая утречка. Добренькая утречка. Классное постельное белье у него тоже. Опа! В смысле? А время-то чё? Время-то уже... ну чё пять. Как бы темно в пять еще. Все нормально? Ну, ложиться спать. А на самом деле ему нужно было идти на работу. Вот так эта женщина лишила себя кормильца. Его уволят. И тут до него дошло. Женщина. У них, видимо, спят, что ли, по переменке. Я не понимаю, зачем она это сделала. О, я вижу такую фанту, там была у них такая фанта, а я так фанту хочу сейчас. Send me your photo. Ой, иди ты нафиг, не буду ничего тебе отправлять. Отправь мне денег лучше. Фото я тебе все равно не отправлю. О, зачем они это просят, а? Зачем им мое фото? Ты еще инстаграм не знаешь? Там, смотри. Ей-богу, а. Че все такие, блин, Дурные. Почему я должна жить по их правилам, по их желаниям, хотелки выполнять? Не буду я. У меня есть свои желания и хотелки. И вот прямо сейчас здесь перед вами я их выполняю. Единственная котелка, которую я, котелка, преследую, это снимать свои видосики. Все. Ну и вкусно кушать. Все. Ну и классно выглядеть. Все. Что, нормальные желания, работа и... И любуйся круто же так шо у нас там я не поняла он сейчас сыр украл в нее или йогурт украл что-то такое Почему? опа да да да я она сейчас его за воровство накажет био йогурт ох он думает сейчас поживлюсь чуть-чуть йогурт что будет ну, нормально все, но нет, нифига, мне кажется, это не йогурт. Это не йогурт. О, что же это? По-любому там есть клей-пыва, я вам процентов даю. Вот по-любому там есть клей, -ва, вот, там есть клей майонез. А, майонез, майонез, а майонез вкусно! Я люблю майонез с кетчупом и с, с этими сухариками, короче. Я помню, как-то был один год, когда я почти каждый день так делала и съедала это все, я поправилась вообще, пипец. Для меня вообще пипец, это 3 килограмма. Для меня достаточно. Да ладно, ты что, не любишь майонез? Я люблю капец майонез. Вот такое видео у нас было сегодня, ребята. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, поставьте мне лайк. Подпишитесь на мой канал, я вас очень люблю. Целую. Пока.